Всем привет, ребят! Сегодня настраиваю на Эспатронике Ладу Весту Я ее, в принципе, уже настраивал Год или два назад, я точно не помню Конфиг был стандартный 1.6 ресивер x-ray стоял и валы гранта спорт на данный момент как бы поменялся только объем то есть теперь низ стоит от 18 то есть теперь 18 с этими же валами и в коробке главная пара немножко другая 41 и все больше ничего тут нету по изменениям в общем-то все как обычно едет неплохо сейчас Мотор, в принципе, только недавно собран Ты же он, и не ездил на нем еще Ну вот, мы выехали первый раз Ну, остановились, сейчас посмотри Тут масло, все остальное как бы Убедиться в том, что у нас все хорошо с мотором И нигде ничего не капает Масло в норме И что ничего не отвалилось Ладно, ребят, поснимаю тогда на ходу уже Ну, в принципе, там особо снимать-то и нечего ну все равно сниму вот, катаем уже долго, в принципе. Я еще включил обучение базового циклового наполнения. Вот оно. Тут прошивка 6.18. Самая крайняя. Я обновил перед настройкой. Теперь можно одновременно строить и объемную эффективность. ВЕ как таковой. Вот он здесь вот строится. И цен одновременно. Там один флаг теперь включается, одновременно то, что все долго ждали. Еще хорошо бы, чтобы шло заполнение по давлению, то, что компенсация в рампе, вот это все остальное, если вдруг что-то произойдет с дадом, там или ну, для других каких-то целей использовать. Но в 6.18 все уже как бы сделано, уже радует, потому что не надо выкатывать Отдельно базовое цикловое по дросселю, что вообще не, очень неправильно. Здесь просто берутся данные циклового наполнения, потому тому да-до. И заполняется просто тупо таблицы. Вот и все. Ну и давление также могло бы быть. То есть было бы очень удобно. Сразу несколько таблиц, которые необходимы. В принципе, что смотришь, какое давление в ресивере блин, и заполняешь на этих точках выставляешь давление все сейчас покатаемся еще в принципе все вроде нормально едет будем еще ездить в общем. ну вот в принципе все выкатали практически сейчас уже едем обратно сейчас поедем да уже то что по графикам тут все нормально уже настроилось частично я руками это все поправил ну открутим датчик кислорода мой вкрутим родной включим его в работу опять же чтобы он работал в определенном только диапазоне и как не бы все будет все нормально настроено ну едет кстати нормально она с валиками э, этими спортовыми именно на объеме 1.8 вообще то что надо еще помимо этого я говорю как главная пара 4.1 она все таки дает о себе знать 3.9 стоки на 1.6 ставит я не понимаю зачем это будет. при том что на 1.8 4,2 ставится всегда. Здесь как бы 4,1 на 1,8 и эти валы. Сочетание такое нормальное городского автомобиля. В принципе, набирает очень быстренько, хорошо, динамично и комфортно ездить. Ладно, я наверное, уже сниму, когда будем откручивать. Все. Ну все, закончили. Прошил, ну не прошил, точнее, лямду прикрутили. Регулировка вот идет. Это там порядка погрешность 2%, 2,5%. Всего. И поднастроил спад оборотов На сбросе газа То есть мне он не очень нравился Теперь как бы вот вроде нормально То есть раньше было таким С небольшим провальчиком Теперь этого провала нету Все нормально происходит Вот Сейчас еще, сейчас еще вентилятор работает. Ну, коррекция все идет, поднастроили. С запуском, я думаю, проблем не будет, со всем остальным тоже. Но если что-то будет, то владелец, в принципе, приедет ко мне и поправим. Так что, в общем, настроили очередную автомобиль на Ребят, не забываем подписываться, жать колокольчики, ходить под видео. Там у меня ссылочки на драйв и контакт. Ну и смотрим другие видосики. В общем Всем пока и до новых встреч.